Состав «Долговременная промывка двигателя» от Супротек предназначен для очистки двигателей внутреннего сгорания перед заменой масла. Промывка постепенно и мягко удаляет загрязнения, образованные в ходе длительной эксплуатации мотора или при некачественном сгорании топлива. В итоге улучшается циркуляция моторного масла и лучше отводится тепло от деталей двигателя. Восстанавливается подвижность маслосъемных и компрессорных колец. Мы рекомендуем применять состав «Долговременная промывка двигателя» вместе с триботехническими составами серии «Актив» для легковых или «Макс ДВС» для грузовых автомобилей. Обращаем внимание, что в случае значительного загрязнения масла в процессе очистки или резкого снижения его давления необходимо немедленно заменить масло и масляный фильтр. Подробная инструкция по применению на банке и на сайте.